Уважаемое федеральное собрание, уважаемые граждане России, в послании 2005 года затронули ряд принципиальных идеологических и политических вопросов. Считаю, что на данном этапе развития России такой разговор необходим. Самые актуальные из стоящих перед нами социально-экономических задач, включая конкретные национальные проекты, были названы еще в предыдущем послании. Намерен развивать их и в бюджетном послании, а также в ряде других документов. При этом прошу рассматривать прошлогоднее и нынешнее послание Федеральному собранию как единую программу действий, как нашу совместную программу на ближайшие десятилетия. Главной политикой идеологической задачи считаю развитие России как свободного демократического государства. Мы довольно часто произносим эти слова, однако... Глубинный смысл ценностей свободы и демократии, справедливости и законности в их практическом преломлении в нашей жизни раскрываем достаточно редко. Между тем, потребность в таком анализе есть. Идущие в России объективно непростые процессы все больше и больше становятся предметом активных идеологических дискуссий. И они связываются именно с разговорами о свободе и демократии. Порой можно слышать, что поскольку российский народ веками безмолвствовал, то и свобода для него якобы непривычная и не нужна, и будто бы поэтому наши граждане нуждаются в постоянном начальственном присмотре. Хотел бы вернуть тех, кто так считает, к реальности, к тому, что есть на самом деле. Для этого еще раз напомню, как зарождалась новейшая российская история. Прежде всего, следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории. Эпидемия распада к тому же перекинулась на саму Россию. Накопления граждан были обесценены, старые идеалы разрушены. Многие учреждения распущены или реформировались просто на скорую руку. Целостность страны оказалась нарушена террористической интервенцией и последовавшей хасабьюртовской капитуляцией. Олигархические группировки, обладая неограниченным контролем над информационными потоками, обслуживали исключительно собственные, корпоративные интересы. Массовая бедность стала восприниматься как норма. И все это происходило на фоне тяжелейшего экономического спада, нестабильных финансов, паралича социальной сферы. Многие тогда думали, многим казалось, что наша молодая демократия является не продолжением российской государственности, а ее окончательным крахом. является затянувшейся агонией советской системы. Те, кто так думали, ошиблись. И именно в этот период в России происходили крайне значимые события. В нашем обществе вырабатывалась не только энергия самосохранения, но и воля к новой, свободной жизни. В те непростые годы народу России предстояло одновременно обстоять государственный суверенитет и безошибочно выбрать новый вектор в развитии своей тысячелетней истории. Надо было решить труднейшую задачу, как сохранить собственные ценности, не растерять безусловных достижений, и подтвердить жизнеспособность российской демократии. Мы должны были найти собственную дорогу к строительству демократического, свободного и справедливого общества и государства. Говоря о справедливости, имею в виду, конечно же, не печально известную формулу все отнять и поделить, а открытие широких и равных возможностей развития для всех успеха для всех, лучшей жизни для всех. В конечном счете, на базе утверждения именно таких принципов. Мы и должны стать свободным обществом свободных людей. И в этой связи не лишнее вспомнить, как исторически в российском обществе формировалось стремление к свободе и справедливости, как оно вызревало в общественном сознании. Прежде всего, Россия была, есть и, конечно, будет крупнейшей европейской нацией выстраданные и завоеванные европейской культурой идеалы свободы, прав человека, справедливости и демократии, в течение многих веков являлись для нашего общества определяющим ценностным ориентиром. В течение трех столетий мы вместе с другими европейскими народами рука об руку прошли через реформы просвещения, трудности становления парламентаризма, муниципальной и судебной власти, формирование схожих правовых систем. Шаг за шагом мы вместе продвигались к признанию и расширению прав человека, к равному и всеобщему избирательному праву, к пониманию необходимости заботы о малоимущих и слабых, к эмансипации женщин к другим социальным заво завоеваниям. Повторю, все это мы делали вместе, в чем-то отставая, а в чем-то иногда и опережая общеевропейские стандарты. Убежден для современной России. Ценности демократии не менее важны, чем стремление к экономическому успеху или социальному благополучию людей. Во-первых, только в свободном и справедливом обществе каждый законопослушный гражданин вправе требует для себя надежных правовых гарантий и государственной защиты. И без сомнения, обеспечение прав и свобод человека является критически важным как для развития экономики, так и для общественно-политической жизни России право быть избранным или назначенным на государственную должность, как и возможность получить публичные услуги, публичную информацию, должны быть доступны в равной степени всем гражданам страны. При этом любой преступивший закон должен знать, что наказание неотвратимо. Во-вторых, только в свободном обществе каждый трудоспособный гражданин имеет право на равных участвовать в конкурентной борьбе и свободно выбирать себе партнеров, А, соответственно, этому и зарабатывать – Достаток каждого должен определяться его трудом и способностями, квалификацией и затраченными усилиями. А он сам вправе распорядиться заработанным по своему усмотрению, в том числе и передать по наследству своим детям. Таким образом, соблюдение принципов справедливости прямо связано с равенством возможностей. И это, в свою очередь, должно быть обеспечено не тем иным, как государством. В-третьих, Российское государство есть, если хочет быть справедливым, обязано помогать нетрудоспособным и малоимущим гражданам. Инвалидам, пенсионерам, сиротам. С тем, чтобы жизнь таких людей была достойной, а основные блага были бы для них доступными. Все эти функции и обязанности прямо поручены государству, обществом. И, наконец, свободное и справедливое общество не имеет внутренних границ ограничений на передвижение. А оно само открыто для остального мира. Это дает гражданам нашей страны в полной мере пользоваться богатствами всей человеческой цивилизации, включая достижения образования, науки, мировой истории и культуры. Именно наши ценности определяют и наше стремление к росту государственной самостоятельности России, укреплению ее суверенитета. Мы свободная нация, и наше место в современном мире хочу это особо подчеркнуть, будет определяться лишь тем, насколько сильными и успешными мы будем. Я подробно остановился на этих ключевых и в целом общих понятиях, чтобы показать, как названные принципы должны отражаться в нашей каждодневной практике. Полагаю, что эти действия можно условно осуществлять в трех как минимум в трех направлениях. Первое – мера по развитию государства. Второе – укрепление закона и развития политической системы. Повышение эффективности правосудия. И, наконец, третье – развитие личности и гражданского общества в целом. Сначала о государстве. Вы знаете, что в течение последних пяти лет мы были вынуждены решать трудные задачи по предотвращению деградации государственных и общественных институтов но в то же время обязаны были создавать основы для развития на годы и десятилетия вперед. Мы вместе разбирали завалы и постепенно продвигались дальше. И в этой связи политика стабилизации фактически была политикой реагирования на накопленные проблемы. Эта политика в целом оправдала себя, но к настоящему времени себя уже исчерпала. Теперь ей на смену должна прийти политика устремленная в будущее. И для этого нам крайне необходимо эффективное государство. Однако, несмотря на многие позитивные изменения, эта действительно центральная проблема в полной мере не решена. Наше чиновничество еще в значительной степени представляет собой замкнутую и подчас просто надменную касту. Понимающую государственную службу как разновидность бизнеса. И потому задачей номер один для нас по-прежнему остается повышение эффективности государственного управления, строгое соблюдение чиновниками законности, предоставление ими качественных публичных услуг населения. Особенностью последнего времени стало то, что наша недобросовестная часть бюрократии, как федеральная, так и местная, научилась потреблять достигнутую стабильность в своих корыстных интересах стало использовать появившиеся у нас наконец благополучные условия и появившийся шанс для роста не общественного, а собственного благосостояния. Кстати сказать, партийная и корпоративная бюрократия в этом смысле ведут себя не лучше бюрократии государственной. И если сейчас, когда созданы предпосылки для серьезной и масштабной работы, государство поддастся соблазну простых решений, то верх возьмет бюрократическая реакция. Вместо прорыва мы можем получить стагнацию. При этом потенциал гражданского общества останется невостребованным, а коррупция, безответственность и непрофессионализм будут стремительно нарастать, возвращая нас на путь деградации экономического и интеллектуального потенциала нации. Все большего отрыва власти от интересов общества, нежелание госаппарата слышать запросы людей. Повторю, наша действительность не может нас удовлетворить. Ведь освободив крупнейшие средства массовой информации от олигархической цензуры, мы не защитили их от нездорового рвения отдельных начальников. Направляя правоохранительные органы на справедливую борьбу с преступлениями, в том числе с налоговыми преступлениями, то и дело обнаруживаем грубые нарушения прав предпринимателей, а порой и просто откровенный рэкет со стороны государственных структур. Многим чиновникам кажется, что так будет всегда, и что подобные издержки – это и есть результат должен их огорчить. В наши планы не входит передача страны в распоряжение неэффективной и коррумпированной бюрократии. Мы исходим из того, что иметь в стране развитые демократические процедуры не просто необходимо, но и экономически выгодно. Быть с обществом в ответственном диалоге политически целесообразно. И поэтому современный российский чиновник обязан учиться разговаривать с обществом не на командном жаргоне, а на современном языке сотрудничества, языке общественной заинтересованности, диалога и реальной демократии. Это наша базовая позиция, и мы будем ей строго следовать. Следующая по значимости крупная задача в сфере государственного строительства – это укрепление федерации. При этом главная задача, конечно, которую мы добиваемся, это построение эффективного государства в существующих границах. Вы знаете, в последнее время все активнее проявляется желание некоторых субъектов федерации объединяться. Это положительная тенденция, и важно не превратить ее в очередную политическую кампанию. При этом следует помнить, что субъекты объединяются не ради самого объединения, а ради оптимизации управления более эффективной социально-экономической политики, а в конечном счете ради роста благосостояния людей. Конечно, процесс объединения субъектов Федерации – дело сложное, но иначе в отдельных случаях, хочу это подчеркнуть, не всегда и не везде, а в отдельных случаях, мы не сможем сконцентрировать ресурсы государства для управления огромной и уникальной по своему составу территории. Ведь многие субъекты у нас являются сложно подчиненными. Проблемы распределения властных полномочий между их государственными органами, в первую очередь в налоговой и бюджетной сферах, возникают постоянно. Однако вся энергия пока что уходит на споры и согласования, а порой и на выяснение отношений в судах, в том числе в конституционном суде. И это происходит тогда, когда уже появились и новые возможности, и необходимость реализовать целый ряд крупных национальных проектов. Пример вам, конкретные примеры вам хорошо известны. Идущее сейчас объединение Красноярского края, Таймырского и Ивентийского автономных округов должно помочь освоению новых месторождений и энергообеспечению восточных регионов Сибири. Ясные и четкие административные решения должны открыть выгоды масштабных инвестиций в развитие российских территорий. Третья серьезная задача. Считаю проведение активной политики и либерализации предпринимательского пространства. И здесь прежде всего выделю меры по стабилизации гражданского оборота, кардинальному расширению возможностей для свободного предпринимательства и сферы приложения капиталов. Во-первых, надо принять меры по укреплению этого самого гражданского оборота. Я уже говорил, что мы должны в ближайшее время сократить до трех лет срок давности по применению последствий недействительности ничтожных сделок. Этот срок в настоящее время составляет 10 лет. Такое предложение уже широко обсуждается, и потому хотел бы еще раз подчеркнуть мотивы, которыми мы руководствовали, делая это предложение. Незыболемость право частной собственности – это основа основ ведения всякого бизнеса. Правила, которых придерживается в этой области государство, должны быть ясны для всех. И, что немаловажно, быть стабильны. Это позволяет нормально планировать и ведение бизнеса, и жизнь каждого, кто развивает свое дело. Это позволяет гражданам спокойно, без опасений, заключать соглашения по таким жизненно важным вопросам, как, например, приобретение жилья или его приватизация, которая в основном уже прошла в нашей стране. Это в целом мотивирует к приобретению имущества и к расширению производства. В то же время нельзя безразлично относиться к тем, кто, совершая сделки, отступал от закона. Конечно, государство должно на это реагировать, но обязан заметить, три года – это тоже большой срок, который вполне позволяет и заинтересованным лицам, и государству выяснять в суде свои взаимоотношения. Подчеркну также, что именно трехлетний срок исковой давности был самым длительным в нашем законодательстве в течение последних ста лет. Десять лет это неопределенно и неоправданно долго, исходя из общеэкономических и правовых соображений. Такой срок порождает массу неопределенности, расхолаживая прежде всего государство. Но расхолаживать не только государство, но и других участников процесса. Кстати говоря, соответствующие предложения по поправкам законодательства внесены нами в правительство Российской Федерации. К сожалению, пока ни ответа, ни привета, а поправить -то нужно только одно слово в одной статье. Я прошу ускорить формальное согласование. Во-вторых... Во-вторых, надо помочь гражданам легализовать в упрощенном порядке принадлежащие им фактически объекты жилой недвижимости. А именно гаражи, жилье, садовые участки в различных кооперативах и сдаводческих товариществах и соответствующие земельные участки. Такой порядок легализации должен быть максимально прост для граждан. А само оформление документов не должно создавать для них дополнительных проблем. Это, кстати, даст и такие дополнительные возможности, как законные передачи имущества в наследство, получение кредитов в банков под залог данного имущества. И в-третьих, необходимо простимулировать приход капиталов, накопленных гражданами в нашу национальную экономику. Надо разрешить гражданам задекларировать в упрощенном порядке капиталы, накопленные ими в предыдущие годы, в предыдущий период. Такой порядок должен сопровождаться только двумя условиями уплатой 13% подоходного налога и внесением соответствующих сумм на счета в российских банках. Эти деньги должны работать на нашу экономику, в нашей стране, а не болтаться в офшорных зонах. А, Остановлюсь еще на одной, на мой взгляд, системообразующей задаче в сфере развития государства. Она касается работы налоговых и таможенных органов. Считаю, что приоритетом их деятельности должна стать проверка исполнения налогового таможенного законодательства, а не выполнение каких бы то ни было планов по сбору налогов и пошлин. Очевидно, что фискальные органы в любой стране должны проводить контроль за правильностью уплаты налогов. Но справедливо будет признать и то, что в последние годы наша налоговая система находилась в стадии формирования. Потребовались время и богатая правоприменительная судебная практика, чтобы у нас появились четкие ответы на очень многие вопросы. Фискальные органы не должны проходить мимо нарушения законов. Ни в коем случае не должны проходить мимо нарушения законов. Вместе с тем, должны быть найдены такие формы погашения налоговой задолженности прошлых лет, которые обеспечивали бы интересы государства, но не разрушали бы экономику и не загоняли бы бизнес в тупик. Налоговые органы не вправе терроризировать бизнес, многократно возвращаясь к одним и тем же проблемам. Они должны работать ритмично, своевременно реагировать на допущенные нарушения, при этом главное внимание уделяя проверкам текущего периода. Полагаю, что все вышеназванные меры помогут стабилизировать гражданский оборот, создать дополнительные гарантии для долгосрочного развития бизнеса. В конечном счете, для обеспечения большей свободы предпринимательства, и справедливого отношения к нему со стороны государства. И, наконец, еще один важный вопрос. Россия крайне заинтересована в масштабном притоке частных, в том числе иностранных инвестиций. Это наш стратегический выбор и стратегический подход. Однако на практике инвесторы подчас сталкиваются с ограничениями, Которые объясняются соображениями самого разного порядка, в том числе и соображениями национальной безопасности. При этом все это не оформлено юридически. Такая неопределенность создает проблемы как государству, так и инвесторам. И нам пора четко определить те сферы экономики, где интересы укрепления независимости и безопасности России диктуют необходимость преимущественного контроля со стороны национального, в том числе и государственного капитала. Имею в виду некоторые объекты инфраструктуры, предприятия, выполняющие оборонный заказ, месторождения полезных ископаемых имеющие стратегическое значение для будущего страны, для будущих поколений россиян, а также инфраструктурные монополии. Необходимо разработать и закрепить на законодательном уровне систему критериев, определяющих ограничения для иностранного капитала по участию в таких сферах экономики. И одновременно обязательно определиться соответствующим перечнем отраслей или объектов, которые не будут подлежать расширению и не будут расширительно толковаться. Именно такой подход используется сегодня в ряде стран с развитой рыночной экономикой. И мы его тоже должны использовать. Сохраняя такой контроль и ограничения в, сфере, в ряде секторов экономики, мы должны в целом создать благоприятные условия для прихода частного капитала во все привлекательные отрасли. И, думаю, вы со мной согласитесь, нужно прямо сказать, что пока, к сожалению, в этом отношении сделано слишком мало. Повторю, все эти решения должны быть закреплены на законодательном уровне. Цель таких мер очевидна. Инвесторам не нужны загадки и шарады. Их деньги придут только туда, где есть стабильность, а правила игры ясны и понятны. И такой подход будет справедлив и по отношению к обществу, и к государству, которое обязано защищать свои перспективные интересы, думая о развитии страны на годы и на десятилетия вперед. Уважаемые коллеги, необходимым условием развития в стране демократии является создание эффективной правовой и политической системы. Но ценой развития демократических процедур не может быть ни правопорядок, ни столь трудно достигнутая стабильность, ни устойчивое проведение взятого экономического курса. В этом вижу самостоятельный характер выбранного нами демократического пути. И потому мы будем двигаться вперед, учитывая наши собственные внутренние обстоятельства. Но в обязательном порядке, опираясь на закон, на конституционные гарантии. Разумеется, сама власть также не должна злоупотреблять имеющимися у нее административными рычагами. И она обязана открывать все новые возможности для укрепления в стране институтов реальной демократии. Отказывать собственному народу, самим себе в способности жить по демократическим законам, это значит не уважать себя и своих сограждан. Это значит не понимать прошлого и не видеть будущего. Государственная власть, писал великий русский философ Иван Ильин, имеет свои пределы, обозначаемые именно тем, что она есть власть, извне подходящая человеку. И все творческие состояния души и духа предполагающие любовь, свободу и добрую волю, не подлежат ведению государственной власти и не могут ею предписываться. Государство не может требовать от граждан веры, молитвы, любви, доброты и убеждений. Оно не смеет регулировать научное, религиозное и художественное творчество. Оно не должно вторгаться в нравственный, семейный, повседневный быт и без крайней необходимости стеснять хозяйственную инициативу и хозяйственное творчество людей. Давайте не будем забывать об этом. Россия – это страна, которая выбрала для себя демократию волей собственного народа. Она сама встала на этот путь и, соблюдая все общепринятые демократические нормы, сама будет решать, каким образом, с учетом своей исторической, геополитической и иной специфики, можно обеспечить реализацию принципов свободы и демократии. Как суверенная страна, Россия способна и будет самостоятельно определять для себя и сроки, и условия движения по этому пути. Однако последовательное развитие демократии в России возможно лишь правовым, законным путем всякого рода внеправовые методы борьбы за национальные, религиозные иные интересы, противоречат самим принципам демократии. Государство будет на них законным, но жестким образом реагировать. И нам нужны такие правоохранительные органы, работой которых допропорядочный гражданин будет гордиться, а не переходить на другую сторону улицы при виде человека в погонах. Тем, кто станет, ставит своей главной задачей собственную наживу, а не защиту закона, не место в правоохранительной системе. И потому... Мотивация сотрудников этих органов должна быть прежде всего связана с качеством защиты прав и свобод граждан. И, наконец, если часть российского общества будет по-прежнему воспринимать судебную систему как коррумпированную, говорить об эффективном правосудии будет просто невозможно. В целом отмечу, что организация борьбы с преступностью в стране требует принципиально новых подходов. Соответствующие решения будут подготовлены. Укрепление правопорядка неотделимо от устранения источников террористической агрессии на территории России. За последние годы нами было сделано достаточно много серьезных шагов в борьбе с террором. Но иллюзий здесь быть не должно. Угроза еще очень сильна. Мы еще пропускаем очень чувствительные удары. Преступники совершают еще ужасные злодеяния, целью которых является устрашение общества. И нам нужно набраться мужества, продолжить эту работу по искоренению террора. Стоит только проявить слабость, мягкотелость. Потерь будет несоизмеримо больше. И они могут обернуться общенациональной катастрофой. Рассчитываю на энергичную работу по укреплению безопасности на юге России и утверждению там ценностей, свободы и справедливости. Условиями этого являются развитие экономики, создание новых рабочих мест – строительство объектов социальной и производственной инфраструктуры. Поддерживаю проведение уже в этом году парламентских выборов в Чеченской Республике. Они должны стать и основой стабильности, и основой развития демократии в этом регионе. Отмечу, что уже сейчас в Северо-Кавказском регионе есть неплохие предпосылки для опережающего экономического роста. Он обладает одной из самых развитых в России транспортных инфраструктур, качественным потенциалом трудовых ресурсов, а число желающих заняться здесь предпринимательством, как показывают опросы, превышает среднероссийский показатель. В то же время здесь гораздо более высокая доля теневой экономики, криминализации и хозяйственных отношений в целом. В этой связи органы власти должны не только укреплять правоохранительную и судебную систему в этом регионе, но и содействовать развитию деловой активности населения. Мы не в меньшей степени должны заниматься и другими стратегически важными регионами Российской Федерации. Имею в виду Дальний Восток, Калининградскую область, другие приграничные территории. Здесь необходима концентрация государственных ресурсов на расширение транспортной, телекоммуникационной и энергетической инфраструктур, включая создание трансконтинентальных коридоров. И именно эти регионы должны стать опорными при сотрудничестве России с сопредельными государствами, с нашими соседями. Уважаемое собрание, уже очень скоро, 9 мая, мы будем праздновать 60-летие Великой Победы. Этот день по праву можно считать днем торжества цивилизации над фашизмом. Общая победа позволила отстоять принципы свободы, независимости, равенства всех людей и народов. Для нас очевидно, что победа была достигнута не только силой оружия, но и силой духа всех народов, а объединенных в то время в союзном государстве. Их сплоченностью против бесчеловечности, геноцида и претензий одной нации помыкать другими. Между тем страшные уроки прошлого диктуют нам свои императивы и сегодня. И Россия, связанная с бывшими республиками СССР, связанная с сегодня независимыми государствами, единством исторической судьбы, русским языком и великой культурой не может оставаться в стороне от общего стремления к свободе. Сегодня, когда на постсоветском пространстве образовались и развиваются самостоятельные независимые государства, мы, имеем, мы вместе хотим соответствовать гуманистическим ценностям, широким возможностям личного и коллективного успеха, выстраданным стандартам цивилизации, стандартам, которые могут дать нам единое экономическое, гуманитарное, правовое пространство. Отстаивая российские внешнеполитические интересы, мы заинтересованы в развитии экономики и укреплении международного авторитета государств наших ближайших соседей. Заинтересованы в синхронизации темпов и параметров реформаторских процессов в России и государствах Содружества. И готовы перенимать действительно полезный опыт наших соседей, а также делиться с ними своими идеями и своими результатами в работе. Наши цели на международной арене предельно понятны безопасность границ и создание благоприятных внешних условий для решения внутренних российских проблем. Мы не изобретаем никаких новшеств, а стремимся использовать все то, что было накоплено европейской цивилизацией и мировой историей. Безусловно и то, что цивилизаторская миссия российской нации на Евразийском континенте должна быть продолжена. Она состоит в том, чтобы демократические ценности, помноженные на национальные интересы, обогащали и укрепляли нашу историческую общность. Для нас, кроме того, остается важнейшим вопросом международная поддержка в обеспечении прав российских соотечественников за рубежом. И это не предмет политического или дипломатического торга. Мы рассчитываем, что новые члены НАТО и ЕС на постсоветском пространстве на деле докажут свое уважение к правам человека, включая права национальных меньшинств. Не имеют права требовать соблюдения прав человека от других те, кто сами их не уважают, не соблюдают или не могут обеспечить. Мы также готовы к эффективному партнерству со всеми странами в решении глобальных проблем. От поиска действенного ответа на ухудшение окружающей среды до освоения космоса. От предотвращения глобальных техногенных катастроф до устранения угрозы распространения СПИДа. И, конечно, к единению усилий в борьбе с такими вызовами современному миропорядку, как международный терроризм, трансграничная преступность и наркоторговля. Несколько слов о приоритетных задачах в сфере развития гражданского общества. Ведь ты как-то писал: государство не столь созидает, сколь восполняет. Истинными же созидателями являются все граждане. Не налагать руку на самостоятельность, а развивать ее всячески и помогать ей. Этот совет актуален и по сей день. Полагаю, что мы прежде всего должны обеспечить право граждан на объективную информацию. Это важнейший политический вопрос, и он прямо связан с действием в нашей государственной политике принципов свободы и справедливости. В этой связи определенные надежды возлагаю на обсуждающийся, на обсуждающийся сейчас законопроект об информационной открытости государственных органов. Важно, чтобы он был принят как можно быстрее. Его реализация позволит гражданам получать больше объективной информации о деятельности государственного аппарата, поможет им защитить свои интересы. Хотел бы сегодня поговорить и о другой, вполне конкретной теме, а именно, что надо сделать, чтобы на национальном телевидении были в полной мере учтены самые актуальные потребности российского гражданского общества и обеспечены его интересы. Мы должны создать гарантии, при которых государственное телерадиовещание будет максимально объективным, свободным от влияния каких бы то ни было отдельных групп и отражать весь спектр общественно-политических сил в стране. Предлагаю усилить полномочия общественной палаты в части обеспечения гражданского контроля за соблюдением телеканалами принципов свободы слова. Для этого, для этого в, состав палаты может, в составе палаты может быть создана комиссия из числа уважаемых профессиональным сообществом людей, которые будут обеспечивать независимость вещательной политики, привлекать для работы квалифицированные кадры. И с этой целью планирую внести в Государственную Думу соответствующие поправки в законодательство. Кроме того, доступ к СМИ необходимо обеспечить и всем парламентским фракциям. Уверен, что предлагаемые меры повысят качество и объективность информации, которую сегодня получает наше общество, интенсифицируют культурную жизнь, позволят любому гражданину, проживающему даже в самом отдаленном уголке нашей страны, иметь доступ к тем достижениям, которыми так богат современный мир. И, наконец, несколько слов о гарантиях деятельности политических партий в парламенте. Считаю, что каждая фракция должна иметь возможность в равной мере высказывать свою позицию по обсуждаемым вопросам, предлагать свои э, предложения, свои суждения по ключевым вопросам развития страны, иметь своих представителей в руководстве комитетов и комиссий, добиваться включения в повестку дня интересующих ее темы и проблем. Полагаю также, что нужно утвердить законом процедуру парламентских расследований. Кроме того, в целях дальнейшего укрепления роли партии в формировании государственной власти, предлагаю внести на обсуждение Государственного совета России вопрос об уточнении нового порядка наделения полномочиями глав исполнительной власти субъектов федерации. В качестве кандидата на этот пост, президентом страны, мог бы предлагаться представитель, победивший на региональных выборах партии. Уважаемые коллеги, говоря о фундаментальных проблемах развития государства и гражданского общества, не могу не затронуть ряд конкретных вопросов, решение которых давно назрело. Глубоко убежден, что успех нашей политики во всех сферах жизни – тесно связан с решением острейших демографических проблем. Мы не можем мириться с тем, что российские женщины живут почти на 10 лет, а мужчины почти на 16 лет меньше, чем в Западной Европе. Между тем, многие из несуществующих причин смертности не только устранимы, но даже не требуют особых затрат. Так в России почти 100 человек в день погибает в дорожно-транспортных происшествиях. Причины этого хорошо известны. И нам следует реализовать целый комплекс мер, позволяющих преодолеть эту ужасную ситуацию. Мы постоянно возвращаемся к вопросам состояния здравоохранения. Пути улучшения ситуации в этой сфере в настоящее время активно обсуждаются. Не предвосхищая окончательных решений, уверен, что нам нужно прежде всего обеспечить доступность и высокое качество медицинской помощи. Возродить профилактику заболеваний, как традицию российской медицинской школы. Особо остановлюсь на другой сложной для нашего общества теме – последствиях алкоголизма и наркомании. В России только от отравления алкоголем и прежде всего его суррогатами ежегодно умирает около 40 тысяч человек. В основном это молодые мужчины-кормильцы семей. Однако эту проблему невозможно решить методом запретов. И результатом нашей работы должна стать осознанная молодым поколением необходимость в здоровом образе жизни, в занятиях физической культурой и спортом. Каждый молодой человек должен осознать, что здоровый образ жизни – это успех, его личный успех. Между тем, просматривая программы бюджетные программы следующего года, инвестиционные программы правительства, не увидел там никакого желания решать эту проблему на федеральном уровне. Понятно, что это прежде всего по законодательству вопросы региональные и муниципальные. Но без соответствующей поддержки со стороны федерального правительства проблему нам это не решить. Прошу внести соответствующие изменения. Еще одна общенациональная проблема – это низкая рождаемость. В стране все больше семей имеющих только одного ребенка. Нам необходимо повысить престиж материнства и отцовства, создать условия благоприятствующие рождению и воспитанию детей. И, кстати, считал бы правильным отменить налог на имущество, переходящего в порядке наследования. Но потому что миллиардные состояния все равно где-то запрятаны в офшорах. Они не передаются здесь у нас ничего по наследству. А какой-нибудь садовый домик, за него нужно заплатить такие деньги, которые часто человеку не по карману. Полагаю также, что рост численности населения должен сопровождаться осмысленной стратегией миграционной политики. Мы заинтересованы в притоке квалифицированных легальных трудовых ресурсов. Но еще немало число предпринимателей в России пользуются выгодами нелегальной миграции. Ведь бесправный иммигрант особенно удобен для неограниченной эксплуатации. Он, кстати сказать, и потенциально опасен с точки зрения правонарушений. Однако речь должна идти не только о сокращении размеров теневого сектора, но и о реальной пользе для всего российского государства и общества. В конечном итоге каждый легальный иммигрант должен получить возможность стать гражданином России. Нельзя откладывать решение таких проблем. Мера по созданию условий, благоприятных для рождения детей, снижение смертности и упорядочению миграции должны ре реализовываться одновременно. Уверен, что нашему обществу по силам решить эти задачи и постепенно стабилизировать численность российского населения. Необходимо подвести черту и подрядом других накопившихся годами проблем. Прежде всего, это касается заработной платы учителей, врачей, работников культуры, науки и военнослужащих. Они должны, наконец, почувствовать преимущество от роста экономики в стране. На их плечах лежит забота о том, чтобы новые поколения российских граждан вырастали здоровыми и образованными людьми, сохраняющими традиции и духовные ценности своих предков. Это они задают современные стандарты развития общества, участвуют в формировании нынешней и будущей элиты России. Они являются хранителями богатейшего культурного и духовного наследия нашей страны. И потому от качества труда этих людей зависит не меньше, чем от роста экономических показателей. Зависит, в какой стране мы будем жить завтра, каким будет в ней уровень свободы, справедливости и демократии. И, наконец, будет ли сторона надежно защищена. В то же время реальный уровень оплаты труда в этих отраслях все еще ниже, чем в конце 80-х годов. А Средняя зарплата в бюджетной сфере значительно ниже средней зарплаты по стране. Из 18 ставок единой тарифной сетки 19 ниже прожиточного минимума. То есть для большинства работников бюджетных организаций риски попасть в зону бедности крайне высоки. И столь унизительное положение мешает людям эффективно и творчески работать. Считаю необходимо в течение трех лет добиться повышения доходов бюджетников в реальном выражении, хочу подчеркнуть, в реальном, не менее чем в полтора раза. То есть в ближайшие годы зарплаты бюджетников должны расти как минимум в полтора раза быстрее, чем цены на потребительские товары. Подчеркну, речь идет о необходимом минимуме ниже которого мы не можем и не должны, не имеем права опускаться. Таким образом, мы сможем добиться приближения средней зарплаты в бюджетном секторе к средней зарплате по стране. При этом надо иметь в виду, что ответственность за установление размера и своевременная выплата зарплат большинству бюджетников лежит на властях регионов. И нужно выстраивать межбюджетные отношения таким образом, чтобы субъекты Российской Федерации также имели возможность повышать заработную плату в бюджетной сфере опережающими темпами. В то же время, в то же время надо отдавать себе отчет, что простого повышения зарплаты для решения проблем бюджетного сектора экономики недостаточно. Давно назрела необходимость... В таких финансовых решениях и механизмах, которые способны мотивировать к достижению эффективных результатов и сами организации социальной сферы. Таким образом, финансовая политика должна стать одним из стимулов к повышению доступности и качества социальных услуг. И, наконец, следует создать условия для активного привлечения инвестиций из других, помимо государственных источников, в здравоохранение, образование, науку и культуру. Подчеркну также, что определенные в предыдущем послании задачи по модернизации образования, здравоохранения должны решаться, но должны решаться предельно аккуратно. Реорганизация ради реорганизации не должна становиться самоцелью. Главное это, главное это качество услуг. Хочу еще раз подчеркнуть их доступность подавляющему большинству граждан, их реальное влияние на социально-экономические процессы в стране. Говоря о наших ценностных ориентирах, затрону еще одну, на мой взгляд, важную тему. Речь пойдет об уровне общественной нравственности и культуры. Известно, что высокая деловая репутация всегда была достойным залогом при заключении сделок. А человеческая порядочность – обязательным условием участия в жизни общества и государства. Безнравственность российским обществом осуждалась, недостойное поведение всегда публично порицалось. В России право и мораль, политика и нравственность традиционно признавались понятиями близкими и соотносимыми. Во всяком случае, их взаимосвязь была декларируемым идеалом и целью. При всех известных издержках, Уровень нравственности и в царской России, и в советские времена являлся весьма значимой шкалой и критерием репутации людей, как на рабочем месте, так и в обществе, так и в быту. И вряд ли можно отрицать, что такие ценности, как крепкая дружба, взаимовыручка, доверие, товарищество и надежность, в течение многих веков оставались на российской земле ценностями неприложными и неприходящими. Известный российский теоретик государства и права профессор Петрожицкий отмечал, что обязанность помогать нуждающимся, аккуратно платить рабочим условленную плату, это в первую очередь этические нормы. Хочу отметить, что написано это было в 1910 году. Считаю, что без следования общепринятым в цивилизованном обществе нравственным стандартам и современный российский бизнес вряд ли может рассчитывать на то, чтобы признаваться респектабельным. Вряд ли он станет уважаемым, причем не только в мире. Но, что еще гораздо более важнее, внутри своей собственной страны, Ведь многие трудности современной российской экономики и политики уходят своими корнями именно в проблему недоверия состоятельному классу со стороны подавляющего большинства общества. Следует также отметить, что коррумпированность чиновничества и рост преступности тоже являются одним из следствий дефицита доверия и моральной силы в нашем обществе. И Россия станет процветающей лишь тогда, когда успех Каждого человека станет зависеть не только от уровня его, его благосостояния, но и от его порядочности и от его культуры. Уважаемые граждане, уважаемые федеральные собрания, наша страна находится в преддверии юбилея Великой Победы. Она досталась нам огромной ценой, ценой огромных неисчислимых жертв. Солдат Великой Отечественной по праву называют солдатами свободы. Они принесли миру избавление от человека ненавистнической идеологии и тирании. Отстояли суверенитет нашей страны, защитили ее независимость. Мы всегда будем помнить об этом. Наш народ сражался против рабства, сражался за право жить на своей земле, за право говорить на родном языке, иметь свою государственность, культуру и традиции. Он сражался за справедливость и за свободу. Он отстоял свое право на самостоятельное развитие. Он дал тогда нашей Родине будущее. И от нынешних поколений от нас с вами зависит, каким оно будет. Спасибо вам за внимание.